Человек. В зоне бедствия работают сотрудники ООН Красного Креста и волонтеры. Ряд стран направили в регион своих спасателей и врачей. Между тем, сейсмологи фиксируют новые подземные толчки. 7 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Белта собрала основную к этому моменту информацию о произошедших землетрясениях и их последствиях. Самое мощное землетрясение было несколько мощных землетрясений, максимальная магнитуда которых достигала 7,8 балла. К настоящему времени сейсмологи зафиксировали около 300 повторных подземных толчков. 7 февраля в Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,6 балла. Вчерашнее землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Мараше, Газиантепе, Хатая, Османье, Адеямания, Малатия, Диярбакыре. Жертвами стихийного бедствия в Турции стали более 3400 человек. Число получивших ранения превысило 21 одну тысячу. Более семи тысяч человек спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, которые продолжаются уже вторые сутки. Разрушительный удар пришелся и на соседнюю Сирию. Сотни людей остаются под завалами в провинциях Алепа, Идли, Платакия и Хама. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды. Местные власти называют сложившуюся в стране ситуацию гуманитарной катастрофой. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал землетрясение крупнейшим стихийным бедствием для республики с 1939 года. Сейсмическая активность ощущалась также на территории Кипра, Израиля, Ливана, Ирака, Абхазии, Армении, Грузии, а также в России. Подземные толчки были зафиксированы даже в Гренландии. Пугающие кадры. Что известно о разрушениях? Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней, продолжают поступать из зоны бедствия. На фото и видео с места событий можно увидеть целые районы, превратившиеся в руины, падающие на глазах многоэтажки, спасатели, которые пытаются достать людей из-под обломков, а также кричащих от горя людей. В Турции наибольший ущерб нанесен провинциям Ада, многоэтажные дома, административное строение и больницы. Губернатор провинции Кахраман Мараш, где располагались эпицентры землетрясений, охарактеризовал ситуацию как очень тяжелую. В Сирии значительные разрушения пришлись на Алеппо, Ивлеплутакию и Хаму. Порядка двух тысяч домов в городе Алеппо находятся под угрозой обрушения. Власти страны назвали ситуацию в стране гуманитарной катастрофой и обратились к странам-членам ООН с просьбой протянуть руки, что предпринимают власти. В Турции накануне объявили самый высокий, четвертый уровень тревоги. Власти страны обратились за международной помощью. Ситуацию на контроле держит президент страны Раджет Таип Эрдоган. На юго-востоке Турции проводятся поисково-спасательные операции, задействованные транспортные самолеты. Жители многих провинций Турции выстроились в длинные очереди для сдачи крови пострадавшим. В Сирии реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях. На оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения страны. В Алеппо, Латакию и Хаму направились бригады врачей из других районов. Также налажена транспортировка необходимых лекарственных препаратов. Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что для ликвидации последствий землетрясения, а также помощи пострадавшим будет привлечена армия. Президент Сирии Башар Асад провел совещание с министрами по поводу ущерба, причем кто предложил помощь. Помощь Турции и Сирии предложили свыше 45 стран мира – Евросоюз и НАТО. Об отправке своих спасателей в зону бедствия объявили власти Беларуси, России, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландов, Австрии, Чехии, Грузии, Японии, Алжира, Мексики и других стран. Сотрудники ООН, как заявил генсек организации Антонио Гутериш, уже работают на месте трагедии. Гутерриш выразил надежду, что международное сообщество также придет на помощь пострадавшим. «Мы рассчитываем на международное сообщество в оказании помощи тысячам пострадавших семей, многие из которых уже остро нуждались в гуманитарной помощи в районах, где доступ затруднен», — заявил Генсек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призвала мировое сообщество выделить помощь в размере более 75 миллионов долларов пострадавшему на последствиях землетрясения. Серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. Об этом рассказала в интервью известия заведующий лабораторией сейсмической опасности Российского института физики земли Алексей Завьялов. Эту серию турецких землетрясений сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома. На север он дотягивается до Греции, а на восток до Гималаев. На северо-Анатолийском разломе в XX веке произошло несколько сильных, социально значимых землетрясений. Последнее из них, Измитская, было в 1999 году, тогда число жертв превысило 17 тысяч человек. А вот на Восточно-Анатолийском разломе за сто с лишним лет не было сильных землетрясений. Умеренные были, так как это активный разлом, он живет, рассказал сейсмолог. Он отметил, что это первое событие в данном регионе, поэтому оно стало неожиданным. Сейсмическую опасность явно недооценили. В результате проектировали и строили дома под более низкий уровень сейсмического воздействия, что и стало причиной достаточно масштабных разрушений. Здания не выдержали толчков такой мощности, сказал Завьялов. Ученые пытаются сфрогнозировать, как будут развиваться события в эпицентре землетрясения в ближайшие дни и недели. Замдиректора Института физики Земли Рубен Татывасян считает, что сейсмическая активность в северном Анатолийском разломе будет продолжаться еще несколько недель, однако вероятность повторного появления столь же сильных толчков пока остается очень низкой. Это далеко не самое мощное землетрясение, которое возникали на территории Евразии и других континентов. Есть и гораздо более катастрофические события. Тем не менее, если говорить только о северном Анатолийском районе, то похоже на то, что их сила является максимальной или близкой к этому, цитирует ученого ТАСС. Эксперт из Италии Джан-Лука Валенсизи предупредил о риске подземных толчков в районе Кипра и на востоке Турции. Между тем, директор Института земной коры сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкачуп, считает, что авторшоки могут продолжаться несколько лет. Он пояснил, что подобно тому, как в России перемещаются сибирская и амурская плита и между ними возникают зоны трения, так и в Турции смещаются анатолийская и аравийская плиты, и последняя давит на первую. Ученый также сообщил, что спрогнозировать с высокой точностью, когда в краткосрочной перспективе могло произойти сильное землетрясение, было невозможно. Специалисты могут делать максимум среднесрочные прогнозы. Делать краткосрочные прогнозы землетрясений невозможно, о среднесрочных прогнозах еще можно говорить, потому что они основаны на повторяемости землетрясения определенной силы. Долгосрочный прогноз – это когда изучается историческая сейсмичность и можно сделать вывод, что если в этом районе было землетрясение магнитудой четыре с половиной, значит оно здесь может быть потенциально через 200 лет, если повторяемость серии землетрясений такая, – сказал ученый.